Добрый день, я рада вас приветствовать. Пожалуйста, прежде чем мы начнем наш вебинар, поставьте «плюс» в наш чат или «минус», если вдруг есть какие-то проблемы со связью. Я жду вашу обратную связь. Так, вижу, что все хорошо. Мы с вами начинаем. У нас сегодня очень интересная тема. Тема у нас посвящена требованиям, которые предъявляются к участникам закупок в соответствии с 44-м федеральным законом. И поговорим мы, конечно, в основном про те изменения, которые произошли, начиная с этого года. И уже буквально свежую практику мы с вами тоже рассмотрим. Итак, Наше обсуждение сегодня мы будем вести в рамках трех основных направлений. Это единые требования к участникам закупки. Также мы поговорим о том, как участнику подтвердить свое соответствие дополнительным требованиям и рассмотрим вопрос предквалификации участников закупки. Сегодня в течение нашего вебинара буду с вами я. Зовут меня Романова Юлия. Я директор Академии продаж электронной площадки OTC. Буду очень рада, если вы будете активно во время вебинара задавать вопросы. Также у нас есть вопросы, которые поступили до нашего вебинара. На них я тоже сегодня отвечу. Отвечу частично на вопросы в рамках нашего вебинара. Были также вопросы не совсем по сегодняшней теме, но они тоже очень интересные. Поэтому мы их рассмотрим с вами после основного материала. Итак, мы с вами начинаем наш разговор о том, что в целом, в рамках закона о контрактной системе, это 44 федеральный закон, есть два основных вида требований. Требований, которые предъявляются к участникам закупки. Это единые требования, которые ко всем абсолютно поставщикам предъявляются, и так называемые дополнительные требования, которые предъявляются не всегда, но, собственно, на то они и дополнительные. Они предъявляются только в отдельных случаях при закупке заказчикам определенных видов товаров, работы, услуг. Оба вида требований регламентированы а, самим 44-м федеральным законом, это статья 31 И а, таким образом требование к участникам излагается заказчиком в извещении о закупке. Мы с вами знаем, что с Нового года у нас осталось только извещение, есть, конечно же, и документация, но основной упор мы делаем на а, ту электронную форму извещения, которую заказчик разместил на сайте единой информационной системы, ну или там, где вы смотрите закупки, но, соответственно, все равно мы понимаем, что первоисточник источник – это ИИС. Каким образом могут быть указаны требования к участникам в самом извещении? Вообще есть отдельная графа, которая называется «Преимущества, требования, ограничения и запреты». А в единой информационной системе мы вот найдем такую сборную солянку, площадки многие пошли по примеру и, и ровно в таком же виде сведения отражают, соответственно, в отношении требований к участникам нас будет интересовать те требования, которые регламентированы статьей 31. Вот он, перечень весь дан, требований, преимуществ, ограничений и запретов. Но мы с вами в части именно требований обращаем внимание на те требования, которые установлены. Единые требования, они будут установлены всегда. Требования к участникам закупок в соответствии с пунктом 1, части 1, статьи 31, тоже по большей части будет установлено всегда. Требования это об отсутствии участника в реестре недобросовестных поставщиков. На сегодняшний день пока еще сохраняется факультативность в части установления этого требования со стороны заказчика. Но заказчики, конечно, пользуются этим своим преимуществом и чаще всего они устанавливают данное требование, и, соответственно, все участники, по сути, которые участвуют в закупках, они должны отсутствовать в недобросовестных поставщиков. Очень редко, когда встречается, когда, точнее, отсутствует требование об отсутствии поставщика в РНП. Но, тем не менее, даже такие случаи пока еще на практике бывают. Совсем скоро поговаривают о том, что всегда это требование будет устанавливаться. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 44 федерального закона. То есть есть у нас требования об отсутствии поставщика в РНП и требования к участникам закупок в соответствии с пунктом 1, части 1 статьи 31. Это у нас так называемое требование о соответствии законодательству Российской Федерации. требование о соответствии требованиям, опять же, вот некая такая технология получается, о соответствии участника закупки тем условиям, которые предъявляются в законодательстве. Причем здесь речь как раз не идет о закупках, речь идет в целом о законодательстве. То есть, если, например, мы говорим про стройку, то, соответственно, постройки мы знаем, что может требоваться членство СРО. Соответствующую информацию нужно приложить, если это требование установлено при подаче заявки. Если речь идет про, например, лицензируемые виды деятельности, медицина, образование и так далее... И требования заказчикам установленного извещения о наличии у поставщика лицензии, соответственно, мы прикладываем эту информацию в состав заявки. Здесь все предельно просто, и вот ссылки на статьи закона, в принципе, нас с вами не должны здесь в этом плане как-то дезинформировать, мы должны четко понимать, что от нас требует заказчик. Так вот, с нового года, с 2022 года у нас были актуализированы так называемые дополнительные требования. Кто работал раньше, до 2022 года, наверняка помнит, что было 99-е постановление, которое, опять же, регламентировало отдельные виды товаров, работы, услуг, по которым заказчик устанавливал дополнительные требования, причем, эти дополнительные требования были привязаны а, к тем процедурам, которые на сегодняшний день уже не проводятся, такие как конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс. Соответственно, само постановление вполне логично, что так как процедуры были упразднены, больше не актуально. И на сегодняшний день есть другое постановление, это постановление 25.71, которое как раз и регламентирует установление дополнительных требований, но не всех дополнительных требований, о чем мы с вами будем дальше говорить. В отношении, еще раз мы с вами вернемся к подтверждению требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Я не знаю почему, но очень часто мне поставщики задают вопрос, а что, собственно, что здесь прикладывать, что это вообще за такие требования. Но на самом деле все очень просто. Если вы, например, Занимаетесь нелицензируемым видом деятельности, ну, допустим, какой-то мелкий ремонт, да, где не требуется э, членство СРО. Если вы занимаетесь поставкой товара, э, это какой-то неспецифичный товар никакие дополнительные документы не требуются, то, соответственно, в исполнении вот этого требования по пункту первому части первой статьи 31 мы никакие дополнительные документы не прикладываем. Как правило, площадки на сегодняшний день уже настолько свой функционал наконец-то довели до совершенства, что в основном это поле, естественно, не является обязательным. И вот здесь я хочу привести еще одну интересную вещь. Это разъяснение Минфин в отношении документов, подтверждающих соответствие участникам закупки требованиям, установленным по вот этому пункту, который традиционно вызывает массу вопросов. Пункт 1 части 1 статьи 31 предоставлять оператору электронной площадки исключительно в составе заявки на участие в закупке. То есть здесь вот как раз речь идет о том, что если, например, требуется лицензия, нет никаких условий о том, что лицензию можно потом предоставить, когда мы будем контракт заключать и когда мы будем контракт исполнять. Нет, нужно все вот эти документы предоставить, так сказать, авансом заранее, их нужно приложить в состав заявки. И еще один интересный момент. Так как у нас дополнительные требования действуют с этого года, и наверняка, особенно кого касаются эти дополнительные требования, уже заглядывали в разделы площадок, которые посвящены дополнительным требованиям. Возникал вопрос, возможно возникал вопрос, а нужно ли, если у вас есть лицензия, выписка, соответственно лицензия и так далее, прикладывать вот эти документы на площадку заранее, чтобы эти документы проходили утверждение. Вот здесь нам Минфин дает разъяснение, что нет таких требований, нет законов. Соответственно, все разрешительные документы подтверждаем мы соответствующим требованиям участника закупки, соответственно законодательством, непосредственно самой заявке. А вот уже подтверждение доп. требованием по поставлению 2571, мы должны заранее здесь ряд действий со своей стороны, со стороны поставщика проделать, чтобы эти документы потом в нужное время попали заказчику в составе заявки, что самое интересное. В отношении лицензии, вот еще Минфин дает такую ремарку, отмечается, что сведения, которые содержатся в реестрах лицензии, являются открытой информацией, за исключением случаев, если свободный доступ к таким сведениям ограничен. Например, вот была, у меня ситуация, была у меня ситуация, участник занимался разработкой недров, и информация в открытой части почему-то отсутствовала, хотя никакого секрета э, в такой деятельности нет, никакая-то не ни гостайна, э, ну, по крайней мере, по именно направлению того участника, но, соответственно, э, в открытом реестре почему-то информация, ну, просто, скорее всего, она не была актуализирована, соответственно, а в этом случае нужно не ссылаться на открытые источники, не прилагать выписку, а уже продемонстрировать пакет документов, которые относятся к этому пункту, то есть в данном случае приложить, соответственно, лицензию. А для простого участника, отвечая на вопрос, нет, вот если вы занимаетесь поставкой каких-то простых товаров, ну, допустим, канцелярия, да, ну какие документы на канцелярию в соответствии с вот этим пунктом, пунктом первым части первой статьи 31? Да никаких, по сути. И здесь речь идет о том, что те документы, которые мы стандартно, например, предоставляем, при заказчику, при передаче товара мы так их и предоставляем. Здесь в этом плане ничего не изменилось. Для простого участника нет, здесь ничего не нужно. Если деятельность не лицензируется, да, вы здесь вот этот пункт вы пропускаете. Еще раз отмечу, что, как правило, площадки на сегодняшний день, они позволяют не заполнять этот раздел, потому что он, по сути, не всегда является обязательным, а площадка, она не может априори знать, обязательно это раздел или не обязательно. Одно время было, да, что раздел был обязательным почему-то на площадке всегда, независимо от тематики закупки. И в этот раздел нужно было что-то приложить, поэтому, как правило, дублировали документы из какого-то другого раздела. А далее, ну, здесь про СРО мы с вами, по сути, уже отметили, что если у нас с вами отдельные виды деятельности подтверждают лицензирование, то, соответственно, мы эту информацию всю прикладываем в состав заявки. Дальше. А дальше я хочу остановиться на новых требованиях, пока мы с вами не углубились в нашу все-таки сегодняшнюю тему, потому что по сути контрсанкционные требования, они тоже относятся к разряду требований, требования, которые предъявляются к участникам закупки. Введены новые контрсанкционные требования к участникам закупок товаров, работы, услуг в соответствии с новым указом президента, 252 указ президента от 3 мая, то есть сравнительно недавно был издан указ. Что здесь нам интересно? Нам интересно то, что участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, которые есть вот в этом указе, но ну, ни для кого не секрет, санкции, которые введены, в отношении Российской Федерации, то есть со своей стороны, в том числе это дошло и до закупок, участник закупок должен подтвердить, что он не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, так называемые. Участник не должен являться организацией, которая находится под контролем таких лиц. Вот здесь интересная ситуация, на самом деле. А вот эти условия, вот они под а, двумя пунктиками отмечены здесь, по сути, это, опять же, требования к, к участникам закупки. И это, а, скорее, разряд единых требований. То есть все участники, они не должны относиться к тем организациям, к тем лицам, которые попали под санкции. Но я проанализировала а, не один десяток извещений по 44-му закону. Пока еще... В этом плане не все заказчики дают ссылку ссылку на вот этот указ. То есть можно встретить по старинке, так сказать, составленное извещение, где вообще ничего про санкции сказано не будет. Конечно, если, например, впоследствии будут какие-то разбирательства, по закупке. Возможно, вопросы будут, почему уже указ действует, требования должны быть установлены, а заказчик эти требования не транслирует в извещение. этот вопрос будет прежде всего не к участникам, а к заказчику. Поэтому имейте это в виду что есть такой указ президента, и, соответственно, когда заказчики массово будут включать информацию в извещение о закупках, не удивляйтесь, действительно, эти основания есть, но, собственно, тем участникам, которые не попали под санкции, здесь, да, это дополнительная информация, но не более того. Так, дальше мы с вами идем дальше, уже хочется больше к нашей сегодняшней теме, когда мы подаем заявку, на что я бы рекомендовала обращать внимание. Дело в том, что у нас с этого года применяется указание информации в виде извещения. То есть, по сути, у нас все же осталась та документация, которую законодатель несколько лет подряд говорил о том, что он уберет эту документацию. Документация у нас есть, но у нас трансформировалось само извещение. И дело в том, что в извещении не всегда понятно, какие именно требования устанавливаются к участнику закупки. Обязанность заказчика необходима, обязанность заказчика, точнее, это указать исчерпывающий перечень сведений в извещении. Здесь, конечно, и заказчики сами могут допускать ошибки. Например, устанавливать требования о наличие доп. требований только в документации, которую они прилагают к извещению. Это неправильно, потому что в этом случае не сработает э, требование о проверке участника на соответствие доп. требований. Но опять же, если заказчик нарушает требования в части составления извещения, это вопрос к заказчику, это не вопрос к поставщику. Но здесь может быть такая некая ловушка для поставщика, когда вы открываете извещение, э, смотрите по извещению, да, вроде вы понимаете, что вы занимаетесь, например, стройкой. И знаете, что обычно требуются документы постройки, а по новым доп. требованиям по постановлению 2571 требуется подтвердить опыт, как правило, да, ну, допустим, возьмем именно целенаправленно такие закупки, а вы в извещении нигде не находите, что заказчик это требование установил. Внимательно читайте документацию. То есть, если, например, заказчик указал только в документации требования о подтверждении соответствия доп. требованиям, то есть о подтверждении наличия опыта, например, это повод направить запрос о разъяснении. Почему? Потому что в извещении и в документации, которую приложил заказчик, разная информации, так быть не должно. Извещение должно дублировать, по сути, те документы, которые есть в этой части именно. Так, смотрю, смотрю, какие у нас вопросы. Каким способом можно подтвердить, есть форма или произвольная декларация, в отношении каких именно требований. Если в отношении соответствия Единым требованием, то есть вот еще раз давайте мы проговорим момент. У нас есть единые требования, есть дополнительные требования. Единым требованием каждый участник, который участвует, который подает заявки, должен соответствовать. В этих единых требованиях нет ничего сложного. Это единые требования, например, непроведение ликвидации, отсутствие задолженности в бюджеты различного уровня, отсутствие судимости за преступление в сфере экономики и так далее. Это статья 31, там буквально дан а, перечень этих единых требований и для нас просто подтвердить свое соответствие. Когда мы подаем заявку на площадке, на площадке есть форма декларации, которую мы можем не копировать, не составлять отдельный документ, этого делать абсолютно не нужно, не тратить свое время, на площадке есть декларация, вы подаете заявку, такая декларация в составе заявки подписывается, этого даст Достаточно. А вот по указу, по указу, пока еще нет никаких условий в части изменений законодательства именно закупочного в этом плане, что, например, мы должны продекларировать свое соответствие этим требованиям. Пока мы работаем так, как работаем, соответственно, да, на всех площадках есть декларация. Вот здесь, вот я думаю, что в скором времени, как раз в отношении. В отношении, соответственно, вот этих изменений должны быть актуализированы формы, но пока этого не произошло, то есть, соответственно, мы работаем, как работали. И как-то дополнительно документ прикладывать, что мы такой-то участник, не попали под санкции, тоже не нужно. Но я думаю, что вот в этом плане очень скоро должны быть какие-то существенные изменения, и будем мы уже э, декларировать, скорее всего, ну как я могу предположить. Но это будет все именно в форме той декларации, которая есть на площадке. А могут ли отклонить за предоставление избыточных документов в составе заявки, тех, которых не было в перечне обязательных? Очень интересный вопрос, Ольга, спасибо за вопрос. Здесь ситуация следующая. Если вы предоставляете избыточные документы, которые а, являются, например, ну, вот смоделируем ситуацию, являются а, противоречащим тем документам, которые а, обязательно в составе заявки, ну, то есть, например, вы в одном документе указываете одни сведения по своей организации, карточку компании, в, другой, в другом документе другие сведения указываете. Вот за это могут платить Если, например, лицензия не была установлена, вот много таких ситуаций встречала, когда, допустим, участник занимается разными видами деятельности, один, один вид деятельности подлежит лицензированию, второй вид деятельности не подлежит лицензированию. Участник э, участвует в закупке, где не требуется лицензия, он все равно по другому виду деятельности прикладывает эту лицензию. Вот здесь, конечно, нет оснований для отклонения заявки. Да, Это дополнительная информация, но она, собственно, э, суть до дела закупки не меняет. Поэтому, да, запись вебинара будет, поэтому имейте в виду, что... Важно, если вы прикладываете дополнительные документы, чтобы они никоим образом не влияли на текущую заявку, не позволяли заказчику трактовать информацию двояко, то есть по-разному оценивать заявку а остальные документы, пожалуйста, можно приложить. Но у меня всегда возникает вопрос, а зачем эти остальные документы прикладывать? Если они не требуются, если просто ради того, чтобы показать, например, наличие опыта, ну, в принципе, это никак не повлияет на принятие решения, ну, и никак не окажет влияния в части положительного решения. Так, идем с вами дальше. Вот здесь вот, собственно... Не очень хорошо, возможно, на слайде видно, но это не суть, потому что главное понимать, на что обращать внимание в извещении. Этот скриншот из извещения, из одной заявки на участие на электронной площадке ртс тендер. но, собственно, неважно, какую из восьми федеральных электронных площадок мы откроем, примерно, несмотря на то, что интерфейс будет разным, подача заявки будет выглядеть, Одинаково в части именно тех а, сведений, которые автоматически включены в состав заявки. Соответственно, а, единые требования. Вот она декларация в соответствии единым требованиям к участникам закупок. В соответствии с частью 1 статьи 31. А, таким образом, вот здесь уже все, все, что нам нужно, перечислено. Мы эту декларацию в составе заявки, когда мы будем подавать заявку, мы ее подпишем. Соответственно, здесь... Мы когда подаем нашу заявку, единые требования, мы с ними ознакомились, мы подтвердили свое соответствие, все, больше от нас ничего не, не нужно. А вот дальше мы обращаем внимание на наличие требований, стандартно, практически везде установлен. Часть 1.1, статья 31 44 федерального закона отсутствие ВРНП». То есть мы тоже здесь, по сути, продекларировали все, с нас больше ничего, никаких документов не нужно. Требования к участникам закупок, соответственно, с частью 2.1, статьи 31. Вот здесь вот будьте внимательны. Вот, а как раз вот это требование говорит о возможном применении, ну и, соответственно, либо об отсутствии такого требования, в части установления дополнительных требований в каком случае устанавливаются дополнительные требования? В случае всего два. Дополнительные требования к участникам закупок устанавливаются в соответствии с частью 2 и в соответствии с частью 2.1 статьи в статьи В соответствии с частью два. И 2.1 статьи 31 44 федерального закона. Два основных случая установления дополнительных требований. Первый случай, часть 2 статьи 31 ст говорит нам о том, что по отдельным видам товаров работы услуг заказчик предъявляет к участникам закупок дополнительные требования ровно в том объеме, в том виде, который регламентирован отдельным нормативным правовым актом. И вот это отдельный нормативный правовой акт по части 2 статьи 31 это постановление 2571. В постановлении 2571 перечислены виды, Работ, по сути, там, как таковых товаров, услуг, их практически нет. Постановление регламентирует виды работ, по которым заказчик обязан установить дополнительные требования. То есть, по сути, если заказчик проводит закупку именно тех видов работ, которые включены в постановление 2571, обязан заказчику установить дополнительные требования. Вот она суть. И второй случай, часть 2.1, статьи 31. первой говорит нам о том, что заказчик устанавливает всегда дополнительное требование при наступлении отдельного условия. Это превышение начальной максимальной цены контракта, соответственно, вот здесь как раз на слайде установлены вот эти вот требования. Свыше 20 миллионов рублей. Если свыше 20 миллионов рублей и по виду товаром, работы, услуг, заказчик не э, должен установить требования, доп. требования по постановлению 2571, заказчик устанавливает требования от так называемой предквалификации. Предквалификация – это э, часть 2.1 статьи 31. То есть, соответственно, свыше 20 миллионов рублей от участника, сейчас кратко расскажу, требуется подтвердить в целом наличие у поставщика опыта, опыта исполнения контрактов, причем предмет закупки не важен. Вот такие вот требования. Но сейчас мы с вами будем более уже подробно, детально рассматривать. И вот здесь обратите внимание еще одно важное замечание. Если участник закупки не подтвердил соответствие дополнительным требованием, неважно, это доп. требования по постановлению 2571 по видам работ, или это доп. требования по предквалификации, то есть по в целом наличию опыта участника закупки, а подтверждение таким требованиям происходит заранее, еще до участия в процедуре на электронной площадке, где вы будете участвовать дальше, то в этом случае, то есть если такого предварительного действия не произошло, при подаче заявки, Заявка будет отклонена. Если вы, увы, с такой ситуацией сталкивались, поставьте, пожалуйста, минус. Ну а если не сталкивались, то поставьте, пожалуйста, плюс. Хочу посмотреть, были ли такие ситуации у вас в практике. То есть если вы, к сожалению, с такими ситуациями сталкивались, ставим минус. Да, Либо грустный смайлик, если не сталкивались, ставим плюс. Вижу, что есть, ну, примерно у нас сейчас уже, да, даже, наверное, больше, чем 50% отрицательных ответов. То есть, соответственно, да, вижу, вижу ваши ответы. Спасибо, спасибо большое. Да, к сожалению, да, сейчас я расскажу, какие документы мы с вами предоставляем. Еще немного про доп. требования. То есть вообще, как это все было. С Нового года требования вступили в силу, не все о них знали не все знали, как подтвердить свое соответствие, и, к сожалению, многие столкнулись с тем, что мы как обычно заявки подаем. Мы подаем заявки буквально в последний момент. Кто-то специально подает в последние минуты, знает там некоторые хитрости площадки, да, о количестве заявок. То есть, соответственно, Здесь многие участники столкнулись с тем, что заявку попытались подать, а увы, вот этих документов нет, заявка была возвращена, отклонена. То есть, соответственно, наша задача подтвердить свое соответствие дополнительным требованиям, если мы знаем, что мы участвуем в таких закупках. Какие это закупки? Это часть 2 статьи 31. Во исполнении части 2 статьи 31 было принято в конце прошлого года постановление правительства 2571. Оно регламентировало 6 основных категорий видов деятельности, по которым заказчик при проведении закупок этих товаров, работы, услуг, ну в основном это работы, обязан установить дополнительные требования. Какие это сферы? Это культурное наследие. Первый раздел – «Культурное наследие». Это сфера градостроительной деятельности. Третий раздел – Сфера дорожного строительства. Четвертый раздел. Требования к участникам закупки в сфере обороны и безопасности государства. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере использования атомной энергии. Это раздел пятый. И вот один из самых интересных, возможно, даже самых актуальных разделов. Это раздел шестой, куда сразу, как в сборную солянку, вошли несколько видов деятельности, несколько направлений. И сюда сразу вошли... Сфера здравоохранения это различная медтехника в том числе, то есть если, например, вы оказываете ремонт медицинской техники, предположим, вам тоже нужно посмотреть вот этот шестой раздел, а есть ли требования к вам, и если, соответственно, есть требования, то ничего удивительного, что заказчик при проведении таких закупок устанавливает доп. требования. А сфера образования, сфера науки, то есть сразу несколько направлений, их решили не разделять, их объединили в шестой раздел. Но еще один важный интересный нюанс, он заключается в том, что когда вы участвуете в таких закупках, не всегда могут быть установлены доп. требования. От чего это зависит? Это зависит от начальной максимальной цены закупки. То есть, например, если вы работаете по сфере культурного наследия, ну, какие-то контракты, например, в этой части исполняете, вы можете столкнуться с той ситуацией, когда у вас установлены доп. требования, когда не установлены доп. требования. Установлены требования должны быть в случае, если начальная максимальная цена контракта превышает 500 тысяч рублей. То есть, соответственно, в этом случае да, обязанность заказчика – это не его желание, это не его право, это его обязанность. То есть, если по сути заказчик эти требования не устанавливает первая проверка его за это штрафуют поэтому нам это важно иметь в виду тоже и понимать что это не прихоть заказчика что действительно по закону заказчик обязан эти доп. требования устанавливать таким образом если закупка до полумиллиона рублей вот мы с вами первую ситуацию рассматриваем в этом случае заказчик не устанавливает доп требований и это правомерно это по постановлению так, если закупка например градостроительная деятельность. Заказчик закупает э, работу в сфере градостроительной деятельности. В этой ситуации начальная максимальная цена контракта. А здесь мы уже смотрим на уровень закупки. Здесь, обратите внимание, разделение. Если это федеральный уровень, если это уровень региона, то есть по-другому уровень субъекта федерации или муниципальный уровень. Лимиты ценовые тоже установлены разные, ну и, соответственно, традиционно самый низкий лимит по муниципальным закупкам дальше на уровне субъекта, уже самый крупный лимит установлен по федеральным закупкам. Поэтому здесь мы тоже смотрим, опять же, на вид деятельности, градостроительная деятельность. Если я, например, поставщик градостроительной деятельности, исполнитель по контрактам, по градостроительным контрактам, я для себя делаю такую заметку, ага, я поставщик по такому виду деятельности, соответственно, я заглядываю в постановление, э, проверяю еще раз себя, Но ну, всегда нужно, я всегда рекомендую проверять, ввиду того, что постоянно в нормативку вносятся какие-то изменения, часть э, сведений, часть статей становится неактуальными, часть напротив информации добавляется, поэтому ну, не, не лишним будет, конечно, посмотреть, сравнить. И э, таким образом... Когда вы удостоверились, что, например, есть ваши вид деятельности в постановлении, вы смотрите на требования извещения. Если по требованиям извещения не установлено, то, по сути, конечно, это уже не ваша проблема. Это проблема заказчика, если, например, нужно было установить требование, а заказчик его не установил, вы можете в этой закупке участвовать. Если вы хотите все-таки... Чтобы заказчик внес изменения, я всегда рекомендую направлять запрос на разъяснение. Это самый верный, самый короткий способ. Не надо жаловаться, сразу жаловаться, зачем, если есть возможность направить запрос на разъяснение. Заказчик внесет изменения, соответственно, дальше уже вы будете участвовать с учетом актуальной информации. Для того, чтобы подтвердить свое соответствие доп. требования, когда вы... Работаете на площадках. Если вы поставщик, активный участник закупок, то вы наверняка работаете на каждой площадке. Ну или на топовых, например, на РТС, на Сбербанк, на Рослторг и так далее. Вот такой некий костяк площадок, которые, по сути, между собой делят рынок. Соответственно, я рекомендую вам заняться вот этим вопросом, если вдруг по каким-то причинам еще вы не добавили документы. Документы нужно добавить в исполнение а, вот этих доп. требований заранее на электронную площадку. Вот в этом суть, в этом а, проблема, почему участники многие не поучаствовали, особенно в начале года, да не успели, собственно, эти документы добавить. Документы мы добавляем на каждую площадку отдельно. В этом, конечно, и своя сложность, нужно временно это потратить, и нужно потом эти документы актуализировать, если они утрачивают свою актуальность. Добавляем документы на электронную площадку, отправляем их на рассмотрение оператору электронной площадки. Эти документы в исполнении доп. требований проходят формальную проверку со стороны оператора площадки. Например, а, так, дальше у нас с вами, сейчас посмотрим, да, вот у нас есть э, по отдельным пунктам, есть, соответственно, требования, вот эти пункты э, и отдельные позиции перечислены слева, а, в графе «Дополнительные требования к участникам закупки» а, подтверждение соответствия доп. требованиям считается контракт, который заключен в соответствии с договором о контрактной системе либо в соответствии с 223 федеральным законом. То есть, соответственно, наша задача – это подтвердить наличие у нас опыта, то есть подтвердить и предоставить соответствующий контракт. Мы его направляем на, электро, на электронную площадку заранее до участия, насколько заранее. Минимум за 5 рабочих дней, потому что оператор электронной площадки 5 рабочих дней на проверку этих документов, конечно, никто в первый рабочий день проверять их не будет. У площадок есть платная услуга, которая позволяет буквально там в течение часа проверить эти документы, но зачем тратить деньги, которые наверняка никогда не лишние. Соответственно... Желательно заранее отправить эти документы, получить утверждение со стороны оператора. После получения утверждения эти документы размещаются в реестре сведений об участнике закупки на электронной площадке. То есть, по сути, к профилю участника на площадке эти документы добавляются, а дальше они направляются уже в автоматическом режиме, что немаловажно, когда вы участвуете в закупках, где эти доп. требования установлены. Многие пошли по тому пути, что решили эти документы прикрепить в состав заявки. Но здесь сразу хочу отметить, что, к сожалению, таким образом площадку обмануть не получилось, потому что если этих документов нет в составе доп. требований на электронной площадке, к сожалению, такая заявка отклоняется. А что еще здесь примечательно? Здесь примечательно то, что мы можем подтвердить наличие у нас опыта по вот этим позициям, которые здесь перечислены, соответственно, это вся информация из постановления 2571, мы можем подтвердить наличие у нас опыта любым контрактом или договором, ну, соответственно, с учетом определенной суммы, тут есть свои требования по сумме в отношении разных позиций, это разные суммы, то есть где-то там, например, 20%, где-то 50% и так далее. То есть нужно здесь смотреть конкретно по вашей ситуации. Но это может быть и контракт по 44-му закону, и договор по 223-му. Важно, чтобы сведения были отражены в реестре контрактов, в реестре договоров ЕИС. По всем другим ситуациям, где э, это требование о наличии договоров ЕИС, контрактов ЕИС по 44 или 223 не установлено, мы можем подтвердить соответствие топ-требованиям э, любым другим даже коммерческим договорам. Но здесь внимательно смотрите, потому что в основном, конечно же, э, по этим пунктам речь идет про именно сведения из реестра контрактов и договоров. Там, где мы работали, например, на субподряде, это все же единичные случаи и не относятся по основным видам деятельности. В отношении последнего шестого раздела, вот еще раз мы с вами вернемся, где у нас речь идет про здравоохранение, образование, науку. Если мы берем здравоохранение, по здравоохранению предусмотрены отдельные, в том числе, Виды ремонта по медицинской технике. Обращайте внимание на исключения, потому что требование о соответствии, о подтверждении доп. требований установлено не по ремонту всей медицинской техники, а только по отдельным пунктам и в постановлении по разделу 6 прямо указано за исключением такого-то случая по соответствующему коду. Да, без утвержденного площадкой опыта функционал просто не позволяет подать заявку. Совершенно верно. То есть по закону заявка подлежит отклонению, но здесь площадки, они, собственно, пошли по тому пути, что они заявку такую не принимают. У заказчика есть установленное доп. требование, сразу по этому доп. требованию проверяется заявка, заявка не подлежит направлению, то есть ее направить даже будет нельзя. Как технически это сделать? Технически у нас на разных площадках есть разные разделы, но суть этих разделов одна и та же. Это подтверждение соответствия дополнительным требованиям. Заходим в личный кабинет электронной площадки. То есть, например... Работаете вы на rts стендер вы заходите в личный кабинет участника, то есть там ну, буквально с самого начала на главной странице сайта правой кнопка «Вход». Дальше вы выбираете поставщик 44, выбираете вход по электронной подписи через госуслуги. Все, вы в личном кабинете. У вас в личном кабинете есть наверху серая полоса, на которой все ваши разделы личного кабинета отмечены. Вы выбираете, насколько я помню, это дополнительные требования, так и называется этот раздел. Вы туда переходите, выбираете подтверждение соответствия доп требованиям по части 2 статьи 31, там отдельный раздел по части 2.1 статьи 31. Да, ГПБ, Газпромбанк, действительно, ну сама площадка, она не очень удобная, поэтому приходится искать. То есть, соответственно, вы заходите в этот раздел и добавляете туда документы размещаете обязательно документы в нужном разделе, указываете тот раздел, по которому вы подтверждаете соответствие требованиям. Если, например, выбран иной раздел, площадка такую заявку отклонит, отклонит по формальному признаку. Что означает отклонение по формальному признаку? Ну вот один э, пример такого отклонения я уже перечислила. Это, например, выбран неверный раздел. Допустим, участник занимается медведостроительной деятельностью, э, прикрепил случайно какие-то другие документы по сфере культуры. Соответственно, такая заявка будет отклонена. По датам тоже проверяет площадка, по тем датам, которые в части указания в документах. Но более по предмету работы, то есть если, например, одна и та же сфера, сфера дорожной деятельности, но это не те работы, которыми нужно, соответственно, подтвердить наличие опыта, соответственно, в вглубь, Таких контрактов. Площадка, увы, не, не заглядывает, не смотрит, не проверяет. Это не компетенция площадки, это уже компетенция заказчика при проверке заявки. Так, площадка отклонила. Да, отправила подтверждение по опыту 223 федеральный закон на площадка отклонила, две одобрили сразу, хотя заказчик по договору работает по 223 федеральному закону. Пришлось дополнительно присылать ссылки на изучение договора закупок. Соответственно, да, да, вот эта проблема тоже, к сожалению, встречается. Документы, которые вы отправляете, их проверяют пусть по формальным признакам и подтверждают операторы электронных площадок. То есть это люди, которые занимаются проверкой по формальным признакам. И, к сожалению, здесь да, такая ситуация возможна. В том числе даже по технической причине, например, если в другом разделе размещены документы, если площадка конкретизирует подтверждение опыта 44 или 223, не все площадки это делают, некоторые все-таки разделяют. То здесь тоже возможна такая ситуация. Прикрепили опыт по 44 федеральному закону в раздел по 223 федеральному закону, тоже, увы, площадка отклонит. Поэтому, к сожалению, здесь иногда приходится доказывать свою правоту. Если, тем более, вот в подобной ситуации, когда отдельные площадки подтвердили, а одна площадка почему-то решила не принимать эти документы, обязательно нужно обращаться на саму площадку и все-таки доказывать, что, к сожалению, доказывать без этого никуда, что нужно эти документы добавить. Так, мы с вами идем далее. Доп-требования по части 2.1. То есть мы с вами рассмотрели дополнительные требования по части 2, когда у нас есть отдельная сфера, и эта сфера подтвер... требует подтверждения опыта. А есть у нас доп-требования по части 2.1. По сути, часть 2.1 объединяет все другие виды процедур а, с учетом начальной цены свыше 20 миллионов рублей, которые не попадают а, в сферу в сферы, перечисленные по постановлению 2571. То есть вот в эти шесть видов работ они не попадают. В чем суть? Заказчик устанавливает дополнительные требования по части 2.1, то есть устанавливает требования, как его еще называют, предквалификации, если при применении конкурентных способов закупок начальная максимальная цена контракта, сумма начальных максимальных цен – товаров, работы, услуг, если закупка за единицу, составляет 20 миллионов рублей и более. Соответственно, вот оно, исключение, за исключением в случае осуществления закупок отдельных видов товаров, работы, услуг, в отношении которых правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования. Вот здесь вот в скобках речь идет как раз про часть вторую, про постановление 2571. Доп-требования по части 2.1 выражаются в том, что если закупка свыше 20 миллионов рублей, заказчик обязан установить дополнительное требование об исполнении участникам закупки в течение трех лет до даты подачи заявки, дополнительное требование об исполнении участникам закупки в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке, контракта или договора 44 ФЗ или 223 ФЗ. Соответственно, речь идет о том, что это может быть абсолютно любой контракт, неважно какой вам, важно подтвердить наличие у вас опыта в целом, участия в закупках. Соответственно, был у меня такой очень примечательный, интересный пример, когда заказчик проводил закупку почтовых марок, ну, там кроме почтовых марок были еще другие атрибутики, атри атрибуты, но... Суть в том, что сумма была свыше 20 миллионов рублей, крупная закупка в начале этого года была. И заказчик не установил ни доп. требования по части 2.1, ни доп. требования по части 2. Но по части 2, собственно, он и не должен был устанавливать никаких доп. требований, потому что по части 2, конечно, мы всю эту канцелярию нигде ни в одном из шести разделов не найдем. Но а, здесь следовало заказчику руководствоваться тем, что закупка у него свыше 20 миллионов рублей. Соответственно, а, требования закона, часть 2.1 статьи 31, это установление доп. требований о предъявлении к участнику закупки а, требования о наличии у него опыта. У участника есть желание поучаствовать, изволь, соответственно, этот опыт подтвердить. Опыт подтверждается любым контрактом или договором. Соответственно, там было разбирательство по закупке, участники обратили внимание на то, что не установлены доп. требования, и заказчик обязали внести изменения в извещение о закупке. Поэтому обращайте на это внимание. На сегодняшний день... Часто до сих пор возникают такие ситуации, когда заказчик игнорирует требования, которые прямо предписаны в самом законе. То есть, например, вот стандартный классический пример, если э, с частью 2 хотя бы немного на сегодняшний день разобрались заказчики эти требования устанавливать, то по части 2.1 почему-то до сих пор достаточно часто игнорируют требования. Э, закупка свыше 20 миллионов рублей, никаких доп. требований не установлено. По закону предписано. Другой вопрос, конечно, что для поставщика это плюс, вы можете пройти, условно говоря, по этой закупке без всяких препонов, без подтверждения доп. требований, но имейте в виду, что может найтись другой поставщик, который обратит на это внимание, например, обжалует действия заказчика, извещение заказчика, и закупка будет приостановлена до вынесения решения и до вынесения в данном случае конкретно предписания. А как, что делать тем, у кого нет опыта, как начинать? Вот здесь обратите внимание, несмотря на то, что закупка требования, доп. требования устанавливается по закупкам свыше 20 миллионов рублей, подтверждение этого доп. требования, оно предусматривает не подтверждение исполнения договора в том же размере, то есть, например, поуч... решили поучаствовать сразу в закупке 20 миллионов рублей, вам не нужно сразу 20 миллионов рублей подтверждать наличие у вас опыта. Не менее 20% нужно подтвердить от этой стоимости, это, соответственно, 4 миллиона рублей. Но, как правило, все-таки, если особенно вы только заходите в сферу закупок, если вы делаете первые шаги, но навряд ли вы сразу будете такие большие тендеры рассматривать. Если это какие-то строительные работы, то по строительным работам устанавливается не это требование, а по строительным работам утверждается, устанавливается другое требование. И здесь оно такое еще более щадящее. То есть, по, опять же, в зависимости от начальной максимальной цены контракта, это могут быть какие-то совсем небольшие а, исполненные контракты, или вовсе может отсутствовать это требование. Здесь обратите на это внимание. А по требованию 2.1, куда прикреплять документы? Да, тоже на площадку. Пример тот же самый. Участие в закупках с установлением доп. требований. Отдельный раздел на площадке, вы в него заходите и выбираете подраздел. Либо это доп. требования по части 2, это 25.71 постановление, либо это доп. требования по части 2.1. То есть, соответственно, по части 2.1 вы подтверждаете, опять же, любым контрактом, еще раз повторю, любой контракт на совершенно другую тему, может быть, вы подтверждаете его в этом же разделе. Но механизм подтверждения ровно тот же самый, что и по части 2 статьи 31. Так, чем в принципе отличается подтверждение опыта по части 2 и части 2.1? Отличный вопрос. Еще раз смотрите: вот а часть 2. Часть 2 у нас вот она. По части 2 у нас есть строго ограниченный перечень работ. Это культурное наследие, это стройка, это градостроительная деятельность, это сфера атомной энергетики и иные сферы. То есть вот они, шесть разделов. По этим сферам нужно подтвердить наличие опыта. Именно согласно предмету контракта. То есть, например, требуется подтвердить наличие опыта в сфере. Мы возьмем с вами градостроительную деятельность. Участнику ровно этот опыт в том размере, который установлен постановлением, нужно подтвердить. Это первый случай. Второй случай, часть 2.1. Закупка по предмету не попадает в перечень постановления 2571, то есть не попадает в перечень из шести разделов, которые мы только что с вами открывали. Но закупка крупная по цене свыше 20 миллионов рублей. И заказчику, по сути, как-то нужно тоже себя от недобросовестного поставщика обезопасить. Ну, не заказчику, здесь, конечно, больше премудрости законодателя. И в этом случае, только э, в той ситуации, когда свыше 20 миллионов рублей закупка, Заказчик обязан установить доп. требования о наличии в целом любого опыта, чтобы хотя бы как-то подтвердить, что это действительно не фирма одна нефта, а фирма, у которой худо-бедно какой-то опыт есть. Ну, худо-бедно это минимум 4 миллиона, то есть если закупка, например, 20 миллионов, если свыше 20 миллионов, то пропорционально не менее 20%. Такая форма документа для подтверждения этого требования. Когда вы заходите на площадку в этот раздел подтверждения соответствия дополнительным требованиям, у вас есть обязательные разделы для заполнения. На площадках на разных они варьируются, но суть одна. Как правило, это сводится все к тому, вся суть сводится к тому, что вы указываете реестровый номер контракта из реестра договоров. Отдельные площадки еще, ну, такие, не передовые электронные площадки, хотя федеральные, они просят прикрепить документы. Но все-таки сегодня по большей части площадки от нас требуют указания реестрового номера из реестра контрактов. Да, если нужно показать, показать, где... Где посмотреть реестровый номер? Давайте я сейчас скажу. Да, да, по части 2, по части 2.1 подтверждающие контракты должны быть размещены заранее, потому что утверждение этих документов в течение 5 рабочих дней, даже не календарные дни, то есть, например, разместили в пятницу сегодня, ждете, что э, их утвердят за выходные, к сожалению, нет. 5 рабочих дней и... Их утверждают в последний рабочий день. По практике однозначно это будет последний рабочий день или платная услуга. Можно утвердить буквально в течение часа, но это услуга платная. Так. В одной из последних закупок было написано «Опыт за последние три года на сумму не менее данного контракта». Так. Вот, смотрите, здесь, если это речь про часть 2.1, еще раз мы с вами посмотрим, опыт в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, один документ, один контракт или договор по 44, по 223. При условии исполнения таким участником требование об уплате неустойки. То есть неустойка могла была быть начислена, но она должна быть погашена поставщиком к моменту, когда вы собрались этот контракт использовать в качестве подтверждения вашего опыта. Здесь, смотрите, вот если последний комментарий относится к другой ситуации, возможно, я могу предположить, что это иная ситуация, когда вы подтверждаете наличие у вас опыта и не предоставляете обеспечение исполнения контракта, то это совершенно иной вопрос, это не относится к доп. требованиям. Можно встретить действительно и такую ремарку, такое уточнение, но там ссылка на статью 96 и закупка должна проводиться для СМП Сонка, то есть это другая ситуация, здесь она не относится к доп. требованиям. Да, если нужно пояснить, хорошо расскажу. Есть у нас требования, в соответствии с которым заказчики обязаны проводить закупки, часть своих закупок, только для участия субъектов малого предпринимательства и в паре с малым предпринимательством по 44 му закону всегда предоставляются преференции для социально-ориентированных некоммерческих организаций. И а, на сегодняшний день Заказчики фактически каждую свою четвертую закупку обязаны размещать только для участия СМП и СОНКА (субъекты малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации). То есть, соответственно, когда вы находите такую закупку, увидите в условиях извещения, что эта закупка проводится для СМП и СОНКА, это для вас как бы дополнительная информация о том, что на этапе исполнения, точнее, на этапе Заключение контракта. Вы можете предоставить не обеспечение исполнения контракта, которое у вас установлено, то есть не независимую гарантию, не денежные средства насчет заказчика, а вы можете предоставить сведения о наличии у вас опыта. Это прямо предусмотрено положением статьи 96 44 федерального закона. То есть вы подтверждаете наличие у вас опыта. Это должно быть три контракта. Да, про добросовестность. В течение, вот мы с вами плавно перешли как раз к добросовестности, да, действительно, речь идет в данном случае о подтверждении добросовестности. В течение трех лет, если вы, например, активно работали за прошлый год, вы можете все контракты предоставить за 21 год. Главное, чтобы исполнение контрактов было не ранее, чем три года. Можно по каждому году по одному контракту разобрать, разбросать. Можно за последний один год предоставить контракты. Можно за последние два года. Но главное, чтобы не старше трех лет. Так, ну с этим вопросом, я надеюсь, мы с вами разобрались. Дальше. О чем еще хочу рассказать? А... Смотрите, вот мы с вами сегодня вначале говорили, что у нас вышел новый указ в связи с, опять же, текущей политической и экономической ситуацией. А здесь у нас еще один документ, он совсем свежий, 23 мая был принят, это постановление правительства 937 Документ, то есть вот это новое постановление, оно внесло изменения в постановление, о котором мы сегодня с вами в течение нашего вебинара говорим, 2571. Это постановление внесло изменения в части 2571, постановления правительства. Дополнительные требования устанавливаются только в случае закупок товаров, работ услуг в сфере культуры, культурного наследия, градостоятельной деятельности, дорожной деятельности, обороны безопасности государства, использования атомной энергии и здравоохранения, образования, науки. То есть вот то, о чем мы с вами говорили. Какие изменения были внесены? Изменения эти вступят в силу с 1 июля, то есть пока они не применяются, заказчики должны будут при закупках соответствующих услуг работ, то есть вот они, которые перечислены, устанавливать требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, который включен в этот реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчиков, политических или экономических санкций или мер ограничительного характера. Здесь на самом деле весьма такая интересная ситуация складывается. У нас ранее, еще в марте месяца, был соответствующий нормативный документ, который а, говорил о том, что поставщик не включается в реестр недобросовестных поставщиков, если он не смог исполнить а, контракт в связи с тем, что были введены соответствующие меры ограничительного характера. А здесь вот, совершенно иная ситуация. А, с 1 июля соответственно Заказчик обязан будет при проведении закупок с установлением доп. требований по постановлению 2571 установить требование об отсутствии поставщика в РНП и с вот такой вот ремаркой, если поставщик был включен в реестр недобросовестных поставщиков в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчиков политических или экономических санкций или мер соответствующего ограничительного характера. Здесь вот имейте это в виду. Да, да, вот такая ситуация. А еще, да, одна ремарка, вижу в нашем чате. В последнее время в извещениях не пишут в явном виде, что закупка среди СМП. Догадаться можно только потому, что обеспечение устанавливается в процентах от цены контракта. А более того, вот буквально за последнее время, за последние недели три, наверное, я столкнулась с той ситуацией, что... А в извещении, когда мы открываем ЕИС извещение, там вообще написано очень все, ну, не побоюсь этого слова, коряво, потому что по-другому я не могу никак назвать, отображение информации в ЕИС. И из сведений, которые указаны в ЕИС, мы точно явно не можем понять, установлены ли требования в отношении участия в закупках только СМП и СОНК. И бывает такое, что сам заказчик в извещении, тоже не дает явную информацию, то есть в извещении, в, точнее в документации, которую он прикладывает, не дает явную информацию, закупка это для СМП и, сон, и СОНК, или это закупка на общих основаниях. Основная рекомендация, которая здесь может быть, запрос на разъяснение. Буквально вот последние три недели у меня по такой причине было отправлено порядка шести запросов. Сразу вижу, что однозначно нельзя сделать вывод, закупка это на общих основаниях или для СМП и СОНКа процедура. Направляю запрос и действую в соответствии с ответом заказчика. Насчет звонка заказчику здесь тоже будьте внимательны, потому что на словах заказчик по телефону может сказать одно, а потом сослаться на свое извещение, а в извещении, соответственно, требования в явном виде не указано, и заказчик будет прав. Ну, вы, к сожалению, ФАС будет принимать во внимание то, что размещено а телефонный разговор, даже если вы его запишете. К сожалению, все равно не будет принять по вниманию. Как из РНП выйти? Соответствующее решение обжаловать, если есть на то основание. Да, информация в отношении поставщика, в отношении участников СМП Сонка может быть только указана в извещении. Так, дальше мы с вами, буквально у нас еще несколько слайдов остается, мы с вами разберем те ошибки, которые уже регулярно совершают заказчики, начиная с нового года. Возвещение закупки о закупке недостаточно просто предъявить доп. требования к участникам, в доп. требованиях нужно также указать перечень документов для подтверждения опыта, Соответствующее дело было по Капардино-Балкарии, Пензенская УФАС рассматривала такое дело. Также нужно заказчику в извещении указать, за какой период учитываются опыт и какие контракты договоры принимают для оценки. Несмотря на то, что по сути эта информация вся есть в нормативной базе, здесь заказчик не освобожден от дублирования нормативной базы в извещении о закупке. Поэтому будьте внимательны. За недостаточность информации заказчика тоже наказывают. Здесь, вот даже э, в продолжение этой темы, э, скажу, что недавно совсем встретила ситуацию, когда заказчик указал. Э, в извещении требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта в соответствии с положениями 44 федерального закона, то есть не указал ни требования в отношении независимой гарантии, также не указал сведения в отношении возможности предоставления обеспечения в виде денежных средств, а участнику нужно было по сути догадаться, то есть открыть закон и прочитать. но по сути, конечно, это э, иной раз полезно открыть закон, но Здесь важно учитывать, что обязанность заказчика на сегодняшний день транслировать информацию о возвещении о закупке, поэтому за это заказчиков тоже активно наказывают. Дальше, вторая ситуация. Заказчик не установил доп. требования при закупке услуг по уборке из-за сферы деятельности заказчика. Доп. требования при закупках услуг по уборке зданий, сооружений, прилегающих территорий, включены в раздел, название которого обозначены сферы здравоохранения, образования, наука. Минфин ФАС считает, что доп. требования нужно применять, независимо от сферы деятельности заказчика. То есть, например, вот здесь даже абстрагируясь от этого примера, но приведу аналогичную ситуацию. Заказчик допустим, занимается, ну, заказчику требуется определенная, условно говоря, поставка. Поставка по той сфере тех работ, которые включены в соответствующие разделы, 6 разделов постановления один. Но при этом сам заказчик, его сфера деятельности, сфера деятельности заказчика не относится к тем сферам, которые перечислены в постановлении 2571, то есть он не занимается ни здравоохранением, ни образованием, ни наукой, как в этом примере. Соответственно, все равно заказчику нужно до требований устанавливать. И вот здесь, к сожалению, иногда мнение контролирующего органа разное. Например, Челябинская, Дагестанская, Магаданская уфазы считают иным образом. Далее, заказчик не применял доп. требования в сфере дорожной деятельности из-за особенностей работы. здесь сам заказчик рассмотрел ситуацию и пришел к выводу, что по этой сфере деятельности, по этим объектам в сфере дорожного строительства почему-то не нужно устанавливать доп. требования. Такое некое решение самого заказчика. Но, соответственно, здесь по сфере деятельности, по направлению деятельности Работы попадают в постановление 2571, нужно устанавливать доп. требования. Также нужно обращать внимание, какие виды работ входят в содержание или ремонт. Нарушением признали отсутствие доп. требований при закупок работ по уборке как дорог, так и тротуаров, поскольку они относятся к работам по содержанию дорог. То есть здесь вот тоже, соответственно, эти работы рассмотрели как работы по содержанию Дорог. А эта сфера, это направление деятельности, попадает в постановление 2571. Строительный контроль к капремонту дороги, поскольку это входит в прочие объекты к такому ремонту. Так. Смотрю, какие у нас вопросы. Почему площадка по СМП не дает такие знания, не дает такие, такие данные? Потому что площадка транслирует ту информацию, которая есть в ЕИС. Но вот Сбер, они пошли по другому пути, в этом плане они более детально для поставщика доработали свой интерфейс. Соответственно, Сбер на площадке Сбербанка более понятно, более явно выражена закупка это для СМП или не для, не для СМП Сонка. Если компания относится к субъекту среднего предпринимательства, увы, по 44-му федеральному закону преимущество предоставляется для малого предпринимательства. Малое предпринимательство – социально-ориентированная коммерческие организация. 223-й федеральный закон – здесь уже малое и среднее предпринимательство. Да, вопросы сейчас еще посмотрю. По поводу изменения цены контракта. Вот здесь, к сожалению, если основная причина изменения цены контракта из экономической ситуации, то есть, ну, по факту это рост цен, да, то из-за единственной причины, к сожалению, в основном не идут навстречу заказчики. Здесь нужны еще другие основания для того, чтобы в целом внести изменения в контракт. В отношении изменения цены контракта, как правило, это относит к предпринимательским рискам. Так. Да, конечно, будет... Направлена запись вебинара, будет направлена презентация. Я вас приглашаю на наш марафон. У нас совсем скоро состоится марафон для предпринимателей. 15 июня стартует марафон. В течение трех дней мы будем с вами активно-активно работать. Сейчас ссылку на марафон скину. И на марафоне мы с вами будем разбирать не только вопросы участия в закупках, но мы с вами будем еще разбирать и работу на маркетплейсах. Прошу прощения, сейчас еще одну ссылку скину. Так, где взять реестровый номер договора? Вы заходите в ЕИС, вы переходите просто на сайт ЕИС, в личный кабинет заходить не нужно, у вас наверху будут все разделы, и один из разделов – это контракты и договоры. В разделе контракты и договоры вы выбираете тот раздел, который вам нужен. Первый раздел – это будет реестр контрактов по 44-му закону, дальше это будет реестр договоров по 223-му федеральному закону доступен список фильтров. По фильтрам вы можете найти свою организацию. Проще искать по поставщику по номеру ИНН. Нашли по номеру ИНН свою организацию. Будет весь список реестров, реестра контрактов, договоров. Вы берете номер реестровый номер и вставляете его на площадку, отправляете на рассмотрение оператора площадки. Обращайте внимание на статус контракта договора. Статус должен быть исполнение завершено. Так, Да, конечно, запись будет отправлена. Запись будет отправлена на ту электронную почту, с которой вы регистрировались на этот вебинар. В отношении реестра договоров электронные площадки предоставляют также информацию здесь посмотрите зайдите в реестр договоров вот буквально сейчас параллельно параллельно информацию проверяю с 2000 вот 2022 год 21 год в этом году размещена информация достаточно номера реестрового номера договоров то есть если вы знаете что у вас договор исполнен если вы знаете что Соответствующая информация есть на сайте. ИС. Вы берете этот реестровый номер и его предоставляете. Этого будет достаточно. То есть в этом плане больше нам законодатель никаких требований стас не требует. Так, ну звук пропал, но мы с вами уже наш вебинар завершаем. Так, сейчас я посмотрю, какие у нас еще есть вопросы. Так, по 617-му постановлению. Вообще, конечно, это не тема сегодняшнего вебинара, но по 617-му постановлению, смотрите, в отношении реестра выписки из Государственной информационной системы промышленности, выписка из реестра продукции Минформторг, Сейчас ситуация следующая. Там в начале года были некоторые послабления. Вы можете подтвердить происхождение вашего товара несколькими способами происхождения товара на территории, например, Российской Федерации или евразийского иных государств Евразийского экономического союза. Первый способ, совершенно верно, вы прикладываете заключение Минпромторг о происхождении продукции на территории Российской Федерации, например. Второй способ. Вы подтверждаете происхождение продукции сертификатом СТ-1 или актом экспертизы, в зависимости от того, что нужно получить по вашей продукции. То есть можно вот таким вот способом. При подаче заявки, то есть, соответственно, эту информацию нужно предоставить, в противном случае действуют правила, второй лишний по части товаров, то есть соответственно третий лишний по части товаров, то есть соответственно заявка будет приравнена к иностранной продукции, здесь либо выписка, либо можно подтвердить, указав номера из реестра государственной информационной системы промышленности, либо соответствующие сертификаты СТ-1, акт экспертизы, торгово-промышленной палаты можно предоставить. Пока вот такие, но здесь все равно были пославления в части все же возможности предоставления сертификата СТ-1 и акта экспертизы. Об этом прямо прописано в самом постановлении. Так, имеется ли практика снижения цены контракта на 15% по приказу 126 цен в случае отсутствия товара в реестре торга, если при этом было установлено ограничение по постановлению 878 и участник единственный, аукцион признан несостоявшимся. Вообще, если складывается такая ситуация, по единственному участнику не должны применяться в данном случае преференции, по 126 Н приказу, поэтому если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, здесь надо смотреть детально уже по самой закупке, вообще в целом изначально правильно или нет были установлены условия допуска, ограничения допуска, если было установлено верно, и заказчик не отклонил, точнее снизил цену контракта на 15%, единственный участник был, в этом случае нужно обжаловать действия заказчика. К сожалению, сейчас очень много встречается ошибок в части установления ограничений по нац режиму. То есть в совокупности применяют сразу несколько постановлений, указывают их в извещении, а на практике они применяются неверно. В отношении возможности снести аукцион, как вот указано в сообщении, по неправильным требованиям по части 2 статьи 31, конечно, вы можете это сделать. То есть в любом случае, если вы отправляете жалобу, жалуетесь в этом случае вы на извещение, будет проведена внеплановая проверка со стороны контролирующего органа. Если будет установлено, что заказчик установил неверно, дополнительные требования заказчику предпишут внести изменения в извещение. Так, все, на все вопросы я ответила. В таком случае, уважаемые участники, я с вами прощаюсь. Я благодарю за внимание, надеюсь, вебинар был для вас полезным. Надеюсь, вам было интересно. Запись будет отправлена. Да, вижу огонечки, спасибо большое. Спасибо, всего доброго, хороших выходных, до свидания.